Привет! Мы приехали сегодня на тренировку, и я поделюсь с вами результатами от продукта Брайнфург Плюс. Ну а сейчас к делу, а потом слова. Увидимся! Привет, друзья! В очередной раз на тренировочке самочувствие великолепное. Сейчас потребляю правильное питание в Файл Плюс. То есть 70% для головы для мозга и 30% для тела. Энергия, аж мурашки. Какое-то действие, достигать результатов в жизни, выходить на новые высоты, Покорять, покорять олимпы, помогать людям. Усталости практически нет. В несколько раз в сутки провожу бизнес тренинги Перемещаюсь в разные на города. Настроение супер. Нравится мне вот такая жизнь, живая, активная. Когда-то не секунд. Когда ты мужчина настоящий, следишь за своим здоровьем, заботишься о семье, о близких, о родственниках, друзей поднимаешь. И вот с этим продуктом на 15 лет больше проживут наши родственники. А также чувствовать себя будет лучше. Здоровье сам... – самое ценное, что есть в жизни. Не деньги, не бабы. А именно здоровье. Когда будет здоровье, будет семья, будет достанок, будет уважение в обществе. Здоровье начинается с головы, с разума. Как мыслишь, так и действуешь. Как действуешь, так и живешь. Так что живите по-настоящему в качестве. Ну все, я пока тренируюсь. Позже поговорим. Привет, друзья! С вами Андрей Шауро. Хочу поделиться своими чувствами. Это чувство связано с правильным питанием. Брайан Фуку Плюс, полный комплекс. После того, когда моя семья, мои друзья, и я в том числе стали потреблять этот продукт, это сбалансированное питание, достаточно всего трех капсул в сутки, утром, днем и вечером, у вас становится правильная работа всего организма. Ваш мозг э, совсем по-другому начинает э, ре, реагировать на жизненные ситуации. Сегодня стресс, сегодня люди ночью работают, многие, живут в кредитах. Проблемы со здоровьем, большие нагрузки. И живут люди сейчас в, те, в городах, где плохая экология, где вредный выхлоп, курю, алкоголь. И лично для меня вот это питание сегодня э, это самая ценность, что есть в жизни для меня. Потому что для меня важно, чтобы бабушка прожила больше. Чтобы я чаще их увидела, мама, мои дети и также моя жена. Я люблю своих друзей. Ребята, так просто, без рекламы могу сказать. Более 8 лет на сегодняшний день, потребляя разное питание, обучался у профессора Харламова, у Пучковского, у доктора Дюка. и я могу сказать, что ни разу в жизни я не потреблял вот именно такого, такого класса питания. Это не просто бизнес-класс, это что-то новое, невероятное в жизни. Лично я почувствовал сразу же через несколько капсул эффект. Я не знаю, через сколько вы почувствуете. Компания говорит, если в течение двух месяцев вы не почувствуете эффект, она вернет вам деньги. Но я лег спать 5 утра, в 9 утра проснуться без будильника. Меня невозможно разбудить. Потому что здесь основа идет. Мозг, голова 30%, 70% и э, все тело 30%. Мозг координирует. Многие люди думают, что рука берет банку. Нет. Многие думают, что э, глаза смотрят на банку. Нет. Мозг дает сигнал, смотри на банку, глаза смотрят. Мозг дает сигнал, рука начинает двигаться, и пальцы Обхватывайте баночку. То есть сегодня, если у вас здоровый мозг, здоровый разум, здоровая голова, у вас всегда будет достаток семьи во все. Поэтому лично я рекомендую, мне нравится. Это без рекламы. Хотя можно было сделать рекламный ролик, красивый, знаете, там, наговорить всего, позвать врачей, профессоров, бумажки липовые. На все это не надо. Главный эффект. Сегодня в моей команде сотни людей потребляют это питание. У них. Действительно результат. Позвоните им скайп, позвоните им на телефон, и вам будет все понятно. Все, друзья, счастливо. Надо ехать на презентацию, проводить тренинги. Увидимся.